Всем привет, дорогие подписчики! Ну что, пришло вам время показать еще одни удивительные видеокадры, которые сделали очевидцы. Во многих других случаях мы наблюдаем за необычными объектами. Да-да, вы, наверное, слышали, такой есть НЛО, как называется Черный Принц. Нет, он есть, он следит за планетами нашей, особенно, планеты. Но суть в том, что этот Черный Принц иногда отсылает необычные звуковые волны. Такие звуковые волны были перехвачены от НАСА. Но что на самом деле они передавали, они уже лет 7 пытаются разобрать этот необычный звук. Но суть не в том, что в звуке дело, а в том, что они передают другим инопланетным существам. То, что вы сейчас наблюдаете, эти кадры были сделаны на Бермута. Удивительно, но сам НЛО, который вы видите, сейчас закроется облаками. Да, и облака, посмотрите, как идут. Не идут, а плывут прям. Но фактически мы с вами в заложнике в этой необычной системе. Если сравнивать ту происходящий момент истины, который сейчас происходит, то мы с вами наблюдаем покамись. Я уже говорил о многих интересных моментах, что НЛО присматривается к людям. То есть оценивать ситуацию, да и угроза у них очень велика по сравнению с человеческой. Но они проверяют нас на очень интенсивные моменты. Не так давно было нападение, так можно сказать, НЛО на военную базу. Но они не нападали, а просто присматривались. Скорее всего, этот будет необычный момент истины, что НЛО начнут нападать на военные базы. Хм, очень удивительно. Но почему про это никто не говорит? Уже давным-давно ходит, что НЛО управляет не только нашей планетой, но и природой. Эти кадры как раз были сделаны в Англии 2020 в первом году. Посмотрите внимательно. Яркий белый шар управляет природой. Очевидец пытался заснять эту необычную картину, и ему удалось. Необычные вспышки, которые вы наблюдали, это НЛО, который выдает необычную и очень странную структуру природы. Вообще, сравнивая то, что природа может не только управляться НЛО, но и людьми, были созданы множество Пуша, который управляет дождем. Уже был, были проверки в Дубае, мы видели, какая угроза произошла там, наводнение, огромные грады и множество страшных случаев. Но это еще не все. Если мы видим необычную картину про НЛО, мы сразу пытаемся заснять. У многих людей это не получается. НЛО может просто-напросто не давать себя снимать, а может и дает, потому что во многих других случаях мы наблюдаем, как НЛО позирует людям. Было сделано множество видеосюжетов в городе недалеко от Калифорнии. Также там были замечены множество НЛО, и они не боялись, они показывали себя во всей красе. Удивительно, что множество других НЛО просто-напросто скрываются и приходят вот в такую, можно сказать, обстановку природную. Но суть в том, что НЛО не только может управлять погодой, но и направлять. Оно может направить огромную, необычную тучу, которая может уничтожить весь Город. Мы видели множество видеосюжетов, как смерч идет на несколько сел. Мы видели, как НЛО может остановить одним махом все происходящее. Но суть в том, что они вытворяют, мы понять не можем. На МКС видно были множество таких ярких вспышек, которые посчитали, что это молнии. На самом деле это были неопознанные объекты огромного типа. Они направляют очень огромную силу на нашу Землю. Исходя из всей ситуации, мы можем только гадать, где это все произойдет. Но есть тот момент, который вы должны увидеть. Эти кадры, которые вы сейчас наблюдаете, огромный, неопознанный объект. Вы его не видите, но очевидцы, которые... Что на самом деле скрывают эти необычные видеосюжеты? Кадры, которые вы наблюдаете, были сделаны одним ученым, который давным-давно следит за неопознанными объектами. Конечно, с виду похоже на необычное облако, но на самом деле это не облако. То, что вы наблюдаете, это необычный НЛО, который скрывается под видом этого облака. Что на самом деле может из этого выйти? Этот необычный ученый давным-давно занимается такой необычной идеей. Он считает, что все беды именно за НЛО. Конечно, если сравнивать множество необычных таких моментов истины, то НЛО может не только уничтожать Землю, но и восстанавливать. Но суть в том, что это все может только ссылаться на одну интересную цель. У пришельцев есть своя выгода с этой планеты. Но что сейчас происходит, я не могу вам даже и объяснить. Пока все происходит ужасающим моментом истины. Но как может облако лететь против ветра? Никто не может объяснить. Такие случаи уже были. И очень многие случаи могут произойти и сейчас. То, что наблюдается за этой необычной, можно сказать, моментом, то может произойти завтра. Сейчас мы видим необычные кадры, которые нас могут шокировать. Но эти кадры только начинают нас чуть-чуть бушевать. Сейчас мы видим то, что должны видеть. И как с этим бороться, никто не сможет никак остановить. Пока это идет, мы с вами только сравниваем муравьи и люди. Ну, а эти кадры, конечно, вы уже помните, наверное. Нет или нет? Конечно нет. Значит, эти кадры были сделаны, дорогие друзья, в Испании, когда вулкан проснулся. Но суть в том, что рядом с этим вулканом появились неопознанные летающие объекты. Два. Они прямо смотрели, что происходит. Конечно, никто не может понять о происходящем моменте истины. Но что на самом деле скрывается за этим необычным видеосюжетом? Уже давным-давно люди считают, что пришельцы это зло. Но как из них можно выбрать то или иной выгод, давайте я вам расскажу. Не так давно власти решили сделать договор с пришельцами. Уже по ходу сотый, мне так кажется. Но у них не получалось, все менялось, все не то, не это. И происходят сейчас необычные моменты. А вспомните теперь, когда мы видели множество неопознанных летающих объектов в небе. Да МКС также видела. Но никто про это не говорит. Да зачем это говорить, когда все уже и так идет на свое место. Но давайте мы с вами посмотрим, что на самом деле в Пальме случилось. Это Испания недалеко от самого интересного момента. Но что на самом деле там произошло? Говорят, множество объектов было замечено в этом районе. Конечно. Но суть в том, что они не будили вулкан оказывается, а наоборот пытались остановить эту необычную угрозу. Когда происходит везде какая-то катастрофа или природное явление, сразу мы видим неопознанные летающие объекты по всему миру, которые, получается, видят за происходящим. Были раньше добрые пришельцы, но теперь стали злые. Думайте сами, что происходит на нашей планете. Если вы думаете, что это конец апокалипсиса, тогда вы правы.